Америка делала. А это старухи, не буду. Чипировали людей? Я что, сейчас чипи... Это американцы делают. Что в интернете она прочитала, чипируют людей, если вводят вакцину, uh -huh. дура, и заболела. А я знаю, что такое. Ну, Эпилак корона у нее база искусственная, uh -huh. молекула созданная. Спутник это платформа, на которой Лучшая вакцина мира была сделана ЭБО в, в Африке, на этой базе это было сделано. Но еще очень интересно работает федеральное агентство по э, микробиологии. Они работают на базе предприятий и, и лабораторий Петербурга. Там главная э, лаборатория, которая делает вакцину от гриппа. Угу. А вы считаете, коронавирус есть вообще или Нет. Коронавирус, ну как же? Или это все... Нет, почему? Есть. Сейчас вот кентавр новый, омикрон привезли. Есть очень же высокая смешность. Я сделала 4 прививки уже. Нет, три. Три прививки через полгода. Я не одну и пока. Это ваши проблемы. Все. И я хочу вам сказать, что это... Опять же, комплекс не То есть я вы... ни одной прививки не сделал? Что вы к этому относитесь так? Ну, просто я на данный момент, фу -фу, фу фу пока что решил воздержаться. Вот. И кому вы говорите, профессионал, воздержаться у вас внутренняя мотивация? Вот моя бывшая секретарша. Жила здесь в Москве. У сына. Сына лабораторий. Приехала к себе домой, и пока ехала, подхватила коронавирус. Так тяжело болела, но главное не это. Теперь она мне звонит и говорит, я ведь отдыхаюсь, не могу спать. Осложнение? О, конечно, самое главное, коронавирус, это осложнение. Вот сегодня я разговаривала с соседом, с лесарем. Юрий Иванович, милейший человек, он мне всегда помогает. И у нас горячую воду включили, у меня полотенцесушитель почему-то там воздух собирается, ну, где-то подо мной или еще где-то. Угу. Я его приглашала, так он, он мне всегда делал. Сегодня я встретила, так робко, я говорю, Юрий Иванович, я могу. Он переболел коронавирусом, у него легкие. часть легкого приросла к ребру. Угу. Тяжелейшая ли... была операция с травмами, uh -huh. высокий мужик такой, сильный, uh -huh. вот, он даже не одна-три операции выдержал, uh -huh. не захотел делать прививку, но я верю ученым, потому что я много с ними общалась, вот, и э вот микробиологическое федеральное агентство, там молодежь работает мне так нравится я их работы читаю они во-первых изобрели одно из лучших лекарств против коронавируса в мире mm -hmm. и они новую э, вакцину и сейчас, а сколько детей болело вот, а знаете какие осложнения их не вылечить если бы а почему мы хорошо сработали, потому что у нас э, с советского времени сохранилась хорошая санитарная служба. Вот я вспоминаю, вы об этом тоже не думаете. Ну, когда закончилась война, у нас в стране в Союзе появился полианилит, его привезли из Японии. Знаете, как это было тяжело? Это поражались органы движение. А я видел, да, в интернете фотографии. Вот, ну, полемили, Сделали прививку к счастью. Теперь я была в длительной командировке, три месяца на кафедре психологии в Горьком тогда. И вдруг, значит, холера. Из института холеры в Элистех ехали по Каме, я помню, нам всем делали прививку, причем очень интересно, прыскивали. Это санитарная служба, это было советское время тоже. Поэтому то, что люди выступают и так далее, профессиональное называют такой комплексом полноценности, потому что люди не хотят быть как все, не хочу верить государству. Как можно принять идею двойников Путина? Ну что смеяться? Что смеяться? У Путина есть голос, мимика, жесты, взгляды. Все. У него есть некоторые жесты. Я пытаюсь вот каждый раз в разных ситуациях он эти жесты проявляет. Или у нас глава института атомной энергии, у него привычка. Он очень умный, я люблю по культуре, иногда утром, бывает по воскресеньям, у него привычка вот так руками. И, или вот так. Это говорит, ну он не молодой, это говорит о том, что он поставил задачу, он выполняет ее. Вот. ему помогает И так далее. У кого-то поворот головы, у кого-то почесание, у кого-то вот так. Вот, поэтому э, это же институт атомной энергии сейчас, вот Путин умный, он понял, какой там коллектив. Сейчас и как он поднял генетику, вы не изучали, а я изучала генетику, дисциплина, начиная с Лубинина, главного генетика у нас. И э, сейчас такой класс генетических исследований, потому что, когда разговор о микробиологиях, Зашел тогда. У нас они, конечно, тоже есть. Вот. Если бы не Путин, что то у меня рядом с Моата город Тарас. Там родственник живет. Брат выиграл, ему 85 лет. Там главное был, Вот. Я сколько раз говорила? У него дочь там взять, внуки, сын. Сын давно работает в России. Чего вы не едете в Россию? Но ты откуда? У тебя в этом поселке полно закрытых квартир, старики умерли люди. Уехали, ну есть Дешевая. Железная дорога. Через каму построили новый мост. До аэропорта 60 километров. О чем думает? Новая школа в поселке? Тут ничего. Не охота. И мы, когда начались эти события, ни телефон, ни интернет мы не могли понять, ни жила они или нет. Буквально вот только несколько месяцев прошло, я случайно позвонила и дочерлась. Учебники школы в Сольске, которые ненавидят Россию. Казахстан не по российским учебникам школы. На улицах. Казахское название, русские и английское. Каждый в Украине хотят отказаться от русского языка? Так вот и получили комбинацию из двух пальцев. Вот. Еще Путин не развернулся. И посмотрите, понравилось, Казахстану что, 6 часов понадобилось, чтобы привести в порядок. Угу. Что бы с ними было, а ничего. Лично дочь этого президента, старого нусалтана бессовестный, ее в швейцарском банке э, поймали по ложным документам, и она отвала 350 миллионов долларов. У нее, э, значит, Парижем замок. Внук учится в Лондоне, но, говорит, бестолковый. Родственник по-казахски сидели везде. Вот родственник-то мой брат, он работал на фосфорном заводе, который продали американские. У них же урановые рудники, у них же э, золото есть. То есть страна-то богата. Извините, север-то Казахстана, это наша целинная земля. Никогда не было Казахстана страны. Вот. Поэтому, да, трудно, если подумать, какую задачу. Но я всегда вот наблюдаю за Путиным, думаю, господи, он, потому что я сама была такая, чтобы ставить петколец свой лучшим. Я вам должна сказать, что лауреат государственных климов. У меня есть грамота президента. Я была делегатом последнего съезда учителей в 88-м году. Заслуженная учительница, ветеран союза труда. Ну, по общению очень чувствуется, что... Да, вы, так что я также вы... же работала. Хотите... Я уходила так. Немного сейчас грамотных людей осталось. Понимаете? У старого поколения просто. Сейчас уже Нет, среди поколения. молодого есть. Вы просто... Вы в другом слое. Вот так. И что интересно, вот когда мне говорили учителям... Все-таки какой у вас хороший характер? Вы не сердитесь. Я сердилась, об этом никто не знал. Но женщины воспитывают мужчин. Какие мужчины, такие женщины. Муж был у меня старше, на 14 лет. Когда я уходила раньше его немножко, ему угу. могла сказать, ты знаешь, вот, вот, вот. А он такой остроумный был человек. Он мне говорил, ты же умница, ты же красавица. Как умница красавица плохо себя поведет? А как он сделал себя? Началась война, ему было 14 лет. Он на ящике всю войну станка простоял. Угу. Вечернюю школу закончил, поступил в институт. Он говорит, э, знаешь, в университет в Казани, я не умер с голоду, потому что мы разгружали вагон и нам давали по 5 килограмм муки. Мы ее заваривали кипятком угу. и ели. Но это не, не это даже. А меня поражало. Немецкий свободный. Если мы расставались, он мне писал письма, а я человек грамотный. Я ему отвечала, я проверяла, не дай бог ошибку. Кроме того, вот это, как сказать, подростковость, когда он простоял на ящике, она у него сохранилась в его взрослом состоянии. И необычайно серьезный образованный человек был иногда... Мальчишки же, мужчины, вообще до старости пацаны. Ну, есть такое, да. И в нем вот это пацанское угу. проявлялось. Оно проявлялось по отношению ко мне, чтобы ему не было хорошо. Он сделал меня. Но я же понимала, я его... самое главное, надо еще своего мужчину уважать. Я его уважала, он это знал. Вот. И э, таким образом, мы жизнь учились. И сейчас такие люди есть. Вот даже я говорю, в доме идут молодые, двери. Но по правилам культуры ты не должен дверь отпускать, ты должен пропустить. закрывать. во-первых. Они говорят о том, что пропустить еще женщину. Ну, женщину, да, я имею в виду, что... Но есть ребята молодые, я всегда их хвалю. Есть. И много. У меня были очень тяжелые Пианист, но великолепный аранжировщик, хороший пианист. На уроке опаздывал, не приходил, журнал плохо заполнял, но мог прийти и сказать, как у вас со временем? Мы шли в зал хореографии, у нас там был старинный рояль, потому что здание бывшего реального училища. И я нашла настройщик, он и сделал нам рояль. Он закрывал, Ставил мне стуль, я сидела, а он мне час играл, а я себе только говорила, за это можно не потерпеть, за это можно не потерпеть. А вы же преподаватель? Я, преподав... я, я преподаватель в психологии, я держался в таком тех психологии. А где вы преподаваете? Преподавали где? Yeah. Город Сарапула, Дмитрий. Сарапу Сарапула. А, Сарапу На берегу Камы, а, старинный вы город. Жить сюда, да? а? вы жить сюда? А? Вы же сюда приехали? Так, приехали, так хочу сказать, что это а, перевоспитание. У меня дочь живет в Москве. Она очень вами, очень четыре языка выучила часть части курса Английский, а И... А как вас зовут? Ее? У меня именно Борисовна. Инна Борисовна? У меня и Очень приятно. Я... Мое имя обозначает «бурный поток», «бурная вода». Ваше имя? Да. Это перевод с латинского. А имя мне дал мой дед. Он был большевиком, ленинским, слушал Левина. Поэтому, когда я родилась, то имя должно было быть, чтобы не записано в все, все. А почему? Большевик? Ага. А в церкви ломали, да? Нет, он не участвовал, он вообще был да. рабочий, но он кончил э, начальное училище, это как синтепто. Он был образованным рабочим. Когда взяли, как потом бабушка говорила, на имплектические, ага. вот, в окопах дедушка говорил, в самокопке курили, читали искру, ага. он стал большевиком. На Землянском лагере. В Ленинграде, в Питере, он слушал деньги. Он был настоящий рабочий. Был да, мой дед, папин отец. И э, надо сказать, что да, участвовал в гражданской. На реке Кане когда-то белые 800 человек рабочих, большевиков, может быть и красноармейцев, в баржу погрузили, отвезли. Вверх по камеру поставили на икоря, и ее должны были закупить. И мой дедушка, вот он э, командовал партизанским отрядом, и э, армия Азина, они сумели эту баржу, ну как сказать, отбили. И люди были сохранены. Нет. А когда началась война, у нас был большой завод. Дедушка работал порторгом на заводе. Вторая мировая. О, ну, это война. И э, шли эшелонные с эвакуированными из Ленинграда, из Эстонии, из Латвии, Белоруссии. Но, знаете, на телегах. На э, полуторках везли эвакуированных. И вот мой дедушка был человеком, который размещал. И чтобы люди не голодали, в каждом доме, мне было два года, я помню, росла в доме, что у нас тоже в одной комнате жила семья из Ленинграда. Распахали землю, люди дали семена на огороды посадили. Дедушка за год создал пасеку в километре от села. Я помню, у него была духовка такая, каурая. Я жду, я тебя помню, здесь белое пятно. И мы, он брал меня с собой, мы ездили. И э, Помню, что от однажды ребятишек посадили в полную телегу, приехали на пасеку. Пасечник поставил ведро с э, колодезной водой, а дедушка привез корова. И я вот как сейчас вижу, пасечник резал. И вот такая тогда так же из дерева очень много делали деревянная чашка свежего меду. И всем рабочим, и в детский сад и в больницу выдавали мед. Вот, это был истинный большевик. Сейчас ну, уже такого нет. Очень жаль. Сейчас люди... Подождите, 70. вы в той среде, где... А я в той среде живу и общаюсь. Там, где деньги не все решают. Угу. Понимаете? Это очень хорошо. Мой старший сын, ему 60 лет. Потому что у него уже 82. Значит... 82 вам или 82? 82. 82? И мой сын историк, философ, но они живут в селе, потому что у него астма. Он когда-то в мореходке в Таллине учился. Балтика была холодная, он так простыл, три месяца болел воспалением легких, астма. И сейчас он живет в деревне, вот там такие сосны, mm -hmm. кедры, это предгорье Урала. Вот я говорю, я купила три, пять с половиной лет у меня внучки, три христоматии. Uh -huh. Всего по 140 рублей. А поскольку я знаю учебники хорошо, uh -huh. я перелистала и поняла это богатство. Uh -huh. А сказки Пушкина 500-600 рублей. Извините, какая семья купит? Yeah, люди покупают, но они... Ну, все... я имею в виду класс другой. Вот. Но uh -huh. часть людей понимают или меня пригласили вот в школу. 9 класс. А работать? Нет. Беседую с учениками. Ну, кем будешь, что как один мальчик, так... А мне родители купят бизнес. Я говорю, а вы уверены, что у вас пойдет бизнес? Никто не сказал. А мальчику а... лет сколько, извините? Ну сколько, 15, 9 класс. 15 лет. И он а уже друг... о бизнесе. Друг, ну, семья. Не он, а семья. Он сказал, чем он будет заниматься, что ему сказала семья. Я, я хочу сказать, что семья завершена экономически не понимает и не готовит детей. И сидит парнишечка такой. Я вижу, что сняются. Я говорю, а, вы. а я хочу учиться на машинистской поезде. Я ему руку покинул, молодец. Дорог железных много. Работа будет только. Не забудь мастерских. Работать много надо. Потому что среди специальности учебные планы всегда смотрела и сравнивала с университетами очень много практических занятий. И вот уже в третий год 97% утренников 9 класса не идут в 10 класс. А идут среди профессиональные. почему так? А потому что ты очень много практических навыков. И ты все время не получаешь работу. Я ему говорю, а высшее образование получишь онлайн. заочное Самое главное, старайся себя накормишь и семью покормишь. Вот когда я ушла с работы в 2007 году, мне было 65 лет, наверное, 60, все, не помню. Я ушла за моей спиной, никто не дышал. Но я поняла, что ну, надо дорогу другим. И когда у нас были дни открытых дверей, приходили родители, а раньше это менеджер, менеджер. Я объясняла, почему педагогическая профессия, если у ребенка есть склонность, первая работа вот всегда, дальше средние заработки, два месяца отпуск, летние, причем, где можно еще дополнительно работать. Кроме того, слайм декретный отпуск, три года работы не потеряешь. И родители так, почему? Я смеюсь, вот опять. Потеряли вот молодая семья, столько, я это прочитала, миллионы. У меня мой брат младший был, лучший следователь России. Угу. Когда-то в Жевске в лаборатории Калашникова там убили трех человек и украли чертежи. Мой брат нашел, открыл. Из-за этого ему было присвоено звание автомобиля, ему подарил Ельцин. И э, звание, потому что что-то было очень-очень mm -hmm. э, лучше следует там 30 список был следовало России. Так он говорил, жадность Фраева погубит. А стал у него человек, тоже хорошо образованный. Поэтому, когда обманывают кого-то, мне не жаль, мне противно. Жадность Фраева погубит. Ты можешь быть состоятельным человеком, только если ты сам много работаешь. Это во-первых. Во-вторых, когда, так вот, меня дочь выкорщивала сюда, потому что она решила, она в Москве, после Лондона она шла с подругой и, значит, Беру бюро ЭКЮ, вы знаете, это уровень индустриального развития, кстати, эти тесты разработаны Англия первая. Они зашли. И вдруг вышел руководитель и говорит, первый раз вижу девушку с таким высоким мотивом. И сразу предложили работу. В банке начальник отдела. Она мне звонит, мама, что делать? Она была в отпуске потом, вернее, она собиралась приехать. домой. Ну Я говорю, я уже здесь, к сожалению, не знаю. И она очень страшно работала. Даже управляющая банка была временна. Но сейчас она уволилась из-за ребенка вот второе образование, чтобы снимать игрой. И э, когда она уезжала отдыхать, у нее кот был в Москве, а я приезжала. Потом она говорит, мама, садись, поехали, вот твоя квартира, садись, вот твоя дача, И тогда она не сказала мне до этого, она знает, что я бы не поехала. Тогда я себе за какой тезис выработала. Когда мы дети, ой, когда мы молодые, мы детей воспитываем. А когда мы старики, дети нас воспитывают. Надо быть хорошо воспитываемой старушкой. Но про мои проделки она не знает. Какие у вас проделки? Проделки, ну, <coughs> <coughs> нарушение режима, там, что я много в наклоне работаю, у меня сад, а я... А вы работаете до сих пор? Нет, я в саду работаю в даче, а у меня подбит цветы. Когда я учились хорошо, помню, 6-7 класс нас ага. учили в фонтовике. И у нас был биолог, ботанику, биологию. Вел бывший фантовик, он был ранен, но он был фанат сада. Вы посадили сад. Он нас учил делать прививки. Вообще меня учили учителя фронтовики. Это были очень образованные, серьезные, интеллигентные люди. вот. А потом сделали, я полюбила шаговое дело, сделали тир, тоже был Сантовик. Mm -hmm. Три позиции, это из трех позиций лежа с колена и стоя, я хорошо стоя стреляла. Зрение у меня было хорошее mm -hmm. и нервы. Так оружие лежало, были деревянные, вот такие шкафы. А заводчик можно было гвоздиком открыть, вот так вот. А потом, когда я уже предучились, а потом колец работала. у нас был тоже тип, но был каменный мешок, но потом все равно сдали мы все оружие. Вот. Потому что 90-е годы все перевернули. 90-е, да, сейчас, говорят, вторые 90-е, можно сказать, даже хуже. Как вы вообще вы с Что этим согласны? хуже 90-х. хуже, да. Как не стыдно? Или лучше? Вы... Не, говорят люди. Это не я вот это Говорят неграмотные. Есть люди, которые... Вот я вам как профессионал хочу сказать. Я тоже клинический психолог. Это, не извините, вторые 90-е мы сходили. Ничего подобного. Что такое 90-е? Зарплаты не было. Чтобы кормить коллектив... Директору хлебокомбината, я договорилась, хлеб нам возили по списку, и еще, к счастью, макароны, и еще э, крупу э, пшеничную. А как, о чем вы говорите 90-е годы? Зарплаты не было, пенсии не было. Вот так вот. То есть сейчас намного лучше живется? О чем разговор? Я пошла в магазин, сейчас иду и себе программу составляю. Я понимаю, откуда... Я говорю, я ахнула бабу, извиняюсь, кому она может понравиться. Мужики вот. идут вот все с такими животами. И молодые, и горит, да? мужчины. Это же сквозь и рядом. Пивное животное бывает. Не только пивное, а обжорство. Я наблюдаю, как, ну это моя профессия, вот так и много всего. И тут и голодные. Правила есть, сидим в магазин, сыпи. Сосать себе список. Люди набирают, как кто-то... Да не поэтому. Это комплекс неполноценности, 4 который заедают едой. Разрешают детям бегать вдоль и брать. Даже не знаю, какое качество этого йогурта, этого сырка или еще что-то. Это, Это без культуры, массово. Это делают родители. Это во-первых. Во-вторых. И стали женщины готовить, они стали полуфабрикатами пользоваться. Теперь, извините меня, в 90-е годы были ножки Буша. А сейчас посмотрите, какой выбор всего. И я смотрю, вот люди смотрят, такие пакеты покупают сосисок. Но явно, что они плохого качества. И поэтому... Кстати, меня воспитывала бабушка дворянка. С одной стороны, у меня дедушка был большевик, а мамин отец владел заводами на Урале. А баба, они уж отступали с Колчаком. Потом, когда они начался, вернулись. Я историю семьи изучала и записала. Вернулись обратно. но Правда, заводы отобрали, но у дедушки были еще поля в Коноплюсе, или делали олифу. Это сейчас курят, а тогда олив делали. Была пасека, была мельница. А бабушка была очень красивая, у нас женщины в роду все были красивые. Бабушка была очень красивая, но беспреданница, сирота. И воспитывалась в пансионе для дворянских девиц. И э, у нее даже был педагогический класс, чтобы работать в семье гувернанкой. А ее взял дядя. Теперь владел э, гостиницами, и вот туда заводские, уральские, приезжали. А поскольку бабушка была редкой красоты, дедушка ее нашел. Он был вдовец и был старше ее. Она говорит, а мне что оставалось делать? И, говорит, когда была свадьба, раньше как? Завод, у рабочих были дома, земля. Сзади надел для того, чтобы сено. И держали скотину. И был храм. И в этот день, конечно, все рабочие, отдых был, праздник. И все стояли вдоль дороги, когда везли на венчание, бабушка говорит. И народ-то громко говорил, ой, да тот же назем, да издалёка Вот. Поэтому, что удивительно для дворянки, во-первых, дедушка, ну чем она занималась, детей рожала, но дедушка и выписывал французские книги, литературу. И мы меня в пять лет научили читать, mm -hmm. так что их чему научили? Вот бабушка дворянка, mm -hmm. жена крупного заводчика, это огромный алюминиевый комбинат mm -hmm. теперь. Она рассказывала раз в неделю приходила ключница, составляли меню mm -hmm. на дни такие, где были ограничения. И ключница выдавала продукты. Это было у нас всегда. Я не могу жить, если я не составлю себе меню, особенно с детьми, меню на неделю. Я знаю, что у меня будет в субботу, что у меня будет в воскресенье, какие продукты мне понадобятся. Я говорю, вот мне заказывают такой деревенский суп, потому что дочь уже современная готовит. А им очень нравится этот... Там помидоры, чери, правда, я режу пополам, это да, тоже все дышится. А, разве я куплю, какие то продукты? Я знаю, что мне надо купить. Я иду в магазин, я уже знаю, что мне надо сегодня Вот так. А мой отец, очень интересно, вот сын, он единственный был. Дедушка-то был женат на Мещанке, она рано умерла. И дедушка остался... Тоже в доктор. женился на молодой женщине, полтора года папе было, папа вырос, папа у меня очень был талантливый, образованный, он закончил речной техникум в Казани, был капитаном, лучшим лоцманом на каме и и я вот это мое детство... Плавали? Конечно, ходили, не плавали. Ходили, да, вот. Поэтому и отец был такой остроумный человек скромный, веселый. И он начинал, были пароходы uh -huh. и на пассажирском. Путейский белый пароход, который фарвактор там, где все работают. Окончил он, когда появились... Да, и был мастером составления караванов. Что такое караван? Это баржи uh -huh. собранные, а пароход тянет. Или плотовод. Это сверху камы. Uh -huh. Это очень... Те же, я хорошо помню, эти бакины, бакинщики были, они каждый вечер зажигали бакины, утром на лодках, сейчас это все автоматически, но никто не хочет правила, я так хорошо помню, идет пароход или еще кто-то, значит отмашку, брат мой он вырос вообще, uh -huh. это мостик и белым флагом азбукой морзи они делают отмашку, а ночью фонарики, это, у капитана даже на, вот, на таком грузовом обязательно был первый штурман был э, второй штурман третий, третий занимался собранием вот этих караванов. Первый штурман работал с э, коллективом. Второй штурм он обеспечивал локцию. И э, всегда пап, у Папина Вахта была с 10 вечера до 4 утра, самое опасное, и у них всегда был еще рулевой, вот. А потом появились суда, винтовые, и это, во-первых, во-вторых, папа осваивал опыт толкача, тоже это искусство большое. Кстати, чтобы фарватер читать, на берегу стояли вот такие створы. И на них вот такие вот висели. Я раньше знала, но сейчас забыла. Эти стволы можно было читать. Какой форматер? Какая глубина? Право-лево. Особенно если остров рядом. Вот. И еще. Вот папа освоил этот толкач. И потом большие суда, которые на камне уже их отдавали... В аренду на Волгу, они назывались Озеро Река. И мы ходили до Астрахани. По Волгодонскому каналу Химки. Вот я это все помню. И такие были, у папы, у меня у папы был кабинет всегда на судне. Я хорошо помню стол письменный, папа любил аквариум. И была такая ниша, суконная занавеска, там кровать. Это была моя комната. А каюта капитана всегда была за рубкой. там две комнаты, и душевые, потом был колпит, коллективное питание, обед и ужин, кухня была, но папа как-то всегда организовывал, что у команды было и завтрак. Так что, почему, вот вы говорите плохо сейчас кому, очень много людей комплексом неполноценности, которые не умеют. Вот у меня одна дама, жена бывшего командира, полка что ли, но он погиб, на летчик. Ее государство вот так вот. Обеспечено. Да. На самолетах кондиф прилетели, там, где хотели, у родителей похоронили. Ей предложили выбирай квартиру Белгород. Она выбрала квартиру великолепная пенсия большая, дети бесплатно военное училище закончили. Ну она хотя, и... Ой, я ведь историк, но она не привыкла работать, мой язык не очень. Когда я приехала, она как-то ко мне приукнула, ну я, что, читали вы и так далее. Но вот эти вот, на этаже же быдло, я ей сказала, извините, Людмила главное, я не люблю, когда люди так говорят. Она, а, аристократ получает Да какая аристократка? Аристократ не позволит, моя бабушка. Аристократка uh -huh. всегда была любезна и внимательна. Uh -huh. Никогда. Ей бы в голову не пришло. Так вот, и, значит, снова это быдло, это быдло, и я ее рассердилась. Я редко течусь. Я сказала, а вы почему с нами с быдлом-то живете? Вы должны купить в вот моей приятельницы, дочка у меня в Москве иногда в гости, приедет. Говорю, охрана у них, в лифте кожаные диваны и так далее. Она имеет высокое положение благодаря своим заслугам. Очень хорошо образованный человек. Говорю, а вы вот то почему с нами живете? Как это можно говорить о выгла? Я говорю, когда вы говорите так, какая вы некрасивая, что злая. А я просто сидела, она ко мне подсела и давай это вот предлагать. Я говорю, мне все нормально, ко мне прекрасно относятся люди с уважением. Это вы придумали себе. Я говорю, вот Это меня рассердило. Это что за мода такая? И вдруг она, видимо, да. И когда, да, я ей самое главное сказала, говорю, извините, Людмила Николаевна, но у вас... Я профессионально скажу, у вас комплекс отсутствия явного критического отношения к себе. Mm -hmm. То есть оно не соответствует вашему положению. За мужа она получает 40 тысяч пенсии mm -hmm. бесплатно в любом. Вот как государство заботится. Это было лет 20 тому назад он погиб, значит, и где-то в Карелии, что ли. На границе. Затем, значит, ей оплачивают ЖКХ. Она все время берет справки и ездит mm -hmm. в военкомат. Что еще надо? Mm -hmm. Она не старая, ей 62 года всего. Mm -hmm. Вот таких людей с комплексом очень много. Но люди не умеют спрашивать себя. Поэтому им не нравится все. Их 90-е как как не стыдно. Вы посмотрите, вот здесь, когда меня дочь повезла первый раз, там было поле. А сколько домов выросли? Ну, если ты хочешь иметь отдельную квартиру, ипотеку делать, значит, ты будешь работать. Я знаю людей, которые у нас техническая женщина. Так она смотришь и них разбегает. То она витрины моет в магазине. Она всегда кусок требуется работать. А думаю. когда сидеть на скамейках, я не сижу с бабушкой, мне противно и Неинтересно. Нет, ну почему? Ну, не очень одежда? интересная женщина. Я думаю, Нет, а мне противно свои... слушать их разговоры. О чем? О деньгах, о еде и сегодня. Почему показывают негритянам в Америке? Это следствие вот этого общества потребления. Угу. Ну Америка богаче. Поэтому у них очень много пособий, много дают еды, mm -hmm. там бесплатно можешь получать. Mm -hmm. Вот основное удовольствие. И у нас сейчас тоже. Ну посмотрите, какие коляски. И там такое разнообразие продуктов, но не соответственно Без культурья, лень. Вот я говорю, Леха у нас, средний у меня внук, и мальчик. Вообще из какой семьи бедной? Mm -hmm. Университет поступил в Питерский общежитие. Так, парнишка 6 лет учился, практику провел. Его взяли в хорошую команду на севере, он сейчас зарабатывает. А кем работает? Ну, я там должность не знаю. Но он кончил северные широты. Mm -hmm. А мой внук, значит, горную академию, айтишник он, mm -hmm. тоже ну, на практику где-то работал на его ну, там не знаю mm -hmm. где там можно вот но он в армию сходил mm -hmm. а когда из армию сходил пришел в кадры такого завода где делают моторы mm -hmm. для наших самолетов кадоровики то роты раскрыли не более в армию то идут сейчас родители-то и не отпускают еще некоторых mm -hmm. вот и значит и там вот такое, мне дочь говорила, но я забыла, как это называется, собирает группы uh -huh. айтишников, они... Команды. Нет, не команда, это группа называется. Uh -huh. Слово команды это к другому виду относится. Там команды это где есть, ну как бы вам сказать, они живут по раз... определенному распорядку. А это группа. Вот, собирают. Даже из-за границы им приходят заказы. Вначале я говорю, Алеша Мерстей, разъясни, что такое. Он говорит, мы разрабатываем алгоритмы, mm -hmm. на основе которых мы разрабатываем новые программы по заказу. Но это же надо работать и надо быть грамотным человеком. Да, кстати, я очень люблю Казань. Рядом с Казанью, вот очень много, не знаю, есть город, спутник ну что это да, что сделаешь? Там такси без уже без водителей. Вот какой уровень. Теперь, что как в 90-е? Чего в 90-е? Ничего не строили. Еды не было, пенсии не было, зарплаты были мини. Учебное заведение многие закрылись. Сейчас можно, вот как если бы я была девочкой, Утечницы, я бы в свою жизнь как устроила. Ну а вот с Украиной связаны события, война, вот это Не, все, с Украиной, военные действия, да, что я хочу люди. сказать. это, Хотя, кстати говоря, политически все-таки я работала тоже с певичичью. Все будет в ротовике. Если это, если вы украинец, примите.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 там башни, Буганская и этой, ничего больше не было. Ну как у нас Узмурская автономная, Татарстан, Башкирия, Коми, э, но ну, сейчас они, но ну, все равно как отдельно, Марийская и так далее. Та же Чечня, посмотрите, как выросла. Дагестан поднимается. Они автономные, есть область, а есть республика. республика если бы Луганскую и Донецку ой, это, ну, это нет, дали, они же просили, mm -hmm. но вот эта украинская часть населения националистически под влиянием Запада, mm -hmm. западных Польши и так далее грудь распирает от желания власти, и нет.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 Он настолько астролог а он астрономный никакой. Он знает литературу, он знает историю, он знает искусство, шутит. Он же военный еще. Ну, это самое а главное... Башник. Нет, самое главное у него... А вот, нет, погодите. Вот тоже не знаете, не грамотные. С чего? А я, однажды к моим друзьям из Риги приехали родственники.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 Мы ну, все добрые компании. Вот там дрова привезли, мы на этих дровах вот так вот сидели, разговаривали и так далее. Угу. Парни, какие были футбольные мячи, ну что-то шили из кожаных там взрослые и набивали тряпками. Угу. И пацаны играли. Мимо, мимо. Было очень много коллективных игр. Так жили, были. Так Путин рос по дворе. Но случайно тренер пацанов собрал. Занятия э, спортивной борьбой. Uh -huh. Ну, очевидные и тренер, мы знаем их, мой. и сам э, э, вид спорта, они формируют характер. Uh -huh. Если я стояла из позиции стоя, значит, характер у меня был, у меня не тряслись руки, а многие предпочитали из позиции Леша. Вот. И глаза, и главная рука твердая была. Это характер. Вот.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 там в лесах что-то потом целина и вот значит на целине его товарищ заболел 18 километров было, не было отчетовое воспаление легких, высокая температура и мой брат на себе нес этого друга который стал потом криминал прокурором России вы вот знаете все так не дается а сейчас что еще хочу сказать о Путине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 Неграмотных людей еще будет. А интернет для того и рассчитан на дураков? На дураков. Извините меня. Почему я читаю сайты? Старухи-то читают, что попало. А я читаю сайты научных, и институтов. А где вы эти сайты? А, вы же в интернете все равно читаете? Ну, интер... слово интернет, это не значит, что социальные сети. Я лично своей жизнь, я... Пришла к мнению, что все предмечу. Ну, наверное, потому что вот какие-то события буквально, это, во-первых, во-вторых, конечно, э есть понятие души. И знаете, я так много об астрономии читала. И э еще я знаю Шекспира. И в одном. Шекспир писал так, когда-нибудь с течением времен не будет у людей фамилии, а будут только имена, как у богов, что так недавно на Олимпе жили, как Афродия, Гера, Аполлон, да будет каждый оценен, замечен. И если даже будет нет, он оставленный ему будет вечен. А у нас так много галактик. А вдруг действительно какими-то неизвестными сейчас нам измерениями, не кварками там, не еще как-то, образ человека. И, Может быть, где-то в галактике люди встречаются. Мы тоже были другими, чем наши папы, и мамы и бабушки. Mm -hmm. Вот. И я всегда говорю, надо уважать свободу другого человека. Мужчины раненее, гораздо раненее, чем женщины, кстати говоря.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 Как бы вы свекровь там любите, не любите, но ради себя ну, вы делаете хорошо мужчине своему, а он вам ответит. Так, девчонки молодые, конечно, так кривляюсь. Я никогда не занималась, однажды мне моя приятница говорит, наверное, у меня брат уйдет от жены, поговорите с ней. Ой, я так отказываю, ну ладно, пришли, подружка там на кухне была. Я вижу передо мносить прямая, своевольная. Молодая бабенка. Начинает она, она знала, кому и как, как разговаривать. А мой-то знаете, какой? Я все молчу, пока она говорит. А потом я ей сказала, я скажу вам две вещи. Первое. У мужчина бывает так. Ой, ты какого щеночки? Думай, ты, ты какое, скажи, зачем тянет? Возьми на ручки меня, маленький, я устал. Вот я сказала это очень. Это, это, это, это женщине молодой дурочка. Я сказала, сегодня вы говорите, я а мой-то у мужчины может появиться другая женщина, которая говорит, да мой-то. Это во-первых. Во-вторых, ну рассердились вы на нее, Что-то там вам не понравилось, все про себя. Ну ладно. Ну так хорошо с ним, как плохо без него. Вот две, повесь на весы. И окажется, что плохо без него. Не так хорошо, как плохо. Это жизнь. Конечно. Но правда, вот, что Ребенок. И ведет себя как ребенок. человек то Нет, что Это да, Если погладить не да. укусишь. Ухудшишь, да? Да. Ну ты говоришь. Ну, себе как ребенок. не устал и поэтому сел. Сел, да, да, конечно. Нет, конечно. Как ну, это не котенок, я это не котенок. А как пород называется? Померанский шпиц. Померанский шпиц? Да. <мес> такой же мальчик? остается, да. Это девочка-мальчик? Это, это, это, это вот настолько вырастет. Да, на нас не на на на так игрушка. Игрушечная. Вот да. Да. Да. И сколько стоит такой вообще? Ну, вот, смотри, это немного. Да, тысяч. вот и немного. Ой, Смотри, как посмотрите. сколько? Лёг, мы увидели милейшее существо, и нам всем стало а хорошо. А что вы взяли, кстати, можно вопрос? Что да. У меня жизнь тяжелая, мне просто интересно. Говорите, у тебя, наверное, жизнь тяжелая. Ну, жизнь тяжелая. Человая То есть, чего Вот просто мне интересно. Просто она легкая, она не самое главное, когда это... Критически честно сказать тебе. Да. Но вы еще молодуя Мама мне 40 лет. Я будет, поняла, что он 40 В сентябре. Лет. 20 Дело в том, что у вас вы можете полюбить еще женщину. Это не важно, сколько ей будет лет, но не юную лучше. Чтобы была подруга и друг. Но вы должны себе сказать, я же ум... умею любить. Вы ведь можете перед тем, как засыпать, сказать, я же умею любить. Я могу много. Я всех людей люблю, в принципе. Да. Нет, но ну, любить я имею в виду и, и женщину. Это же другая любовь. это уже... Конечно, это естественно. Вот. Надо такую женщину встретить. Же. Не а то, вы знаете, встретить, это более да? случаев. Вот ну, если да. вы хотите любить, вот она попадется. Вот. Угу. вот. Это во-первых. Во-вторых, все время себе говорить. Ну, вы цены сам по себе не просто mm -hmm. так неважно какие там богатые я вообще не терплю разговоры богатых потому что разное богатство да ну вот в семье сказали мы не будем бизнесом заниматься mm -hmm. мы будем мозги продавать и строить из этого уровень жизни а что значит мозги продавать ну как вот э, учили других Uh -huh. например а, а не какую-то онлайн школу нет просто вот как дочь у меня второе образование uh -huh. она как самозанятый будет uh -huh. родственница у меня она учительница математики она значит пришла там в центр Репетиторство. Репетитор вас хотел бы говорить. Да. У нас деньги нам не текут рекой. Ну, Я да. из всех из них более легко зарабатываю, у меня пенсия. <свят> Поэтому. Но дело в том, что за мои заслуги у меня есть ну, более-менее пенсия в сравнении с другими стариками. Ну, такая женщина шикарная и такая умная. Я думаю, ну, у вас тоже жизнь непростая, не нелегкая Конечно, была. и не и, была. Кстати, нелегкая как не, Вы не, не выглядите так. на свой возраст. Потому что э, жизнь э, такая, я училась мудрости. Три года назад у меня умер сын. Ему было 54 года. А и Да. Он лег спать и не встал. У него была э, на реке Камья бригада, они строили для рыбаков какие-то там ну, постройки. Угу. Вечером лег, ничто не предвещало. Он такой высокий, сильный, кстати говоря хорошо писал, речь у него хорошая uh -huh, uh -huh. не пьющий, да, не... Ну, ну, я думаю, что такой пьянки не было ну, обычной жизнью жил, как Нет. все, как дело в том, что, вот 90-е годы, вы говорили, ага значит, кончил школу uh -huh. поступить в институт, uh -huh. было трудно, но он кончил технику работал на радиозаводе у нас большой сборщиком пошел в армию стал был служил в Германии начальником радиостанции и хорошо что он мне как-то написал нам ты не можешь послать какую-то сумму наш старшина в отпуск поедет я послала. и вдруг восточную Германию объединяют западные и их пять или шесть тысяч он говорит около Берлина построили как Зеков перекличка. Uh -huh. Ну, хорошо, что у него были деньги, и он смог купить себе билет на самолет до Бориса Глебска. Доехал. А дальше на поезде uh -huh. кондуктор кормили. Он приехал уже в декабре. Ой, в декабре, в июне они... В конце июня, они раньше, как демобилизация была. И ехал, чужие люди кормили. Uh -huh. Но он приехал, что-то он немножко совсем отдыхал, поступил в институт. Вначале на вечернее. Я его говорю, давай это. Все-таки два года он работал, учился, а потом перевелся на дневное. Евгений, мне было очень приятно с вами пообщаться. Заняно. Встретимся еще. До свидания.